Народ здорово, это первая серия без донатов в FIFA 23, на данный момент я имею вот такой состав, я нахожусь уже в шестом дивизионе, вчера мне выпал Рюдигер, Донорума и Модрич, собрал я Гнабри и Кино, и также решил вчера купить себе Керрера, очень хороший центральный защитник, мне он понравился, 9 матчей плюс 1 ассист, 5 на слабый, это прекрасные статы, плюс бежит очень хорошо. Ну и для старта, для разогрева у нас есть два пика 78+, и также в этом видео мы вскроем гарантированного героя Marvel. Так, полетел первый пик 78+, у нас здесь Деврей, довольно неплохо, 84, второй пик открываем, это Фернандес, он кстати сейчас есть в СБЧ, но возьмем его, так, так как Марусич у меня уже есть. Так, ну и сейчас будет самое вкусненькое, набор с героем FIFA World Cup, я надеюсь на я, -Я или Маркезио, я не помню, кто там еще есть из топ-3, вроде бы Акоча. Итак, поехал пакетик, сразу смотрим флаги, флаги у нас, какие флаги у нас, это Люмберг, это Люмберг довольно неплохой, 88-й рейтинг он имеет. 90 скорость, 85 удар 84 передачи 88 дриблинг и 80 физика я сейчас на футбине гляну сколько он стоит 57 тысяч я надеялся что он будет немножко подороже но в принципе имеем то что имеем но давайте как нибудь попробуем запихнуть его в состав и затестировать его в Division Rivals итак в общем вот такой состав я накинул пришлось убрать Рафаэля Ляо ну, подумал вместо него как раз будем тестировать Люнберга. Но ну, и так как нужно было еще хоть какая-то сыгранность у меня завалялся здесь игрок из Ла Лиги будет хоть как-то он давать какие-то кубики. Хотела собрать Пашалича, но мне не хватает рейтинга и информа у меня нету. Так поэтому таким составом мы пойдем играть. В начале матча перестраиваюсь на схему 4-4-2, где Люмберг с Мойзекином будут играть в центре нападения, и японец или кореец с Гнабри будут играть по флангам. Посмотрим, что с этого может у нас получиться. Это... Итак, вот он наш первый соперник в этом нелегком и долгом пути карьеры без доната. У него есть флешбэк Месси, Ковачич, очень интересная карточка. И вот это FIFA World Cup. Не видел я ее. Канте также в центре поля есть. Посмотрим, как наш Люмберг покажет себя, что он сможет сделать. Эриксон. Видит Люмберга. И Люмберг сразу же отсюда пробивает. Ой, как Рюдигер здесь облажался. Зато у нас есть Джан-Луиджи Донарума. И здесь контратака на наши ворота. Удар. 1-0 проигрываем. Люмберг. Люмберг пробить. Хорошо. Люмберг. 1-1. Хорошо. Здесь сразу же на мой закину. Мой закин. Люмберг. Отсюда. Гуй, как тебя там Гнабри хорошо. 2-1 соперник паузу берет. Блять, как же меня этот интернет заебал. Блять, что происходит? Блять, я ебал. Ну пизда, с интернетом проблема. Гнабри, Рюдигер, отсюда вас запускай. Здесь подачка. Хорошо. Люмберг. Люмберг убрал. Ну не лагай же ты. Так, по поводу оценочки. Люмберг сделал гол плюс пас. Хорошая оценка. Гнабри тоже гол плюс пас. Так, состав второго соперника. Снова Холланд. Гнабри тоже. Тоже Керрор. Нойер. Гриллиш. Эдгарсон Дэвис. Рикардо Карвалье. Сразу же Гриллиш идет в атаку. Керрер. Непонятно, сыграл, но Данарума хорош Снова какие-то проблемы с интернетом Гнабри, Керр хорошо Блять, что с этим ебучим интернетом Между дал, между Кин На Люмберга Люмберг, забить Ох ты ж, как Жесткий подкат был от Рюдигера Эдигер забивает нам Видимо, здесь Кина мой закин Пробиди, главное. Вот опять вот в этих моментах всегда какие-то проблемы с интернетом происходят. Люмберг. Гнабри. Гнабри. Накина хорошо. Мой закин сравнивает счет. 34 минута. Проскочил здесь Сон. Здесь Эрлинг. Эрлинг. Хорошо играет Дэна Рума. Гнабри. Серж. Серж. Вот сюда... Ладно, хоть как-нибудь уже попробуем. Не получается нам карвалю обыграть. Сон закинул на грилиш и грилиш? Грилиш. Ой, какой пас хороший. Отлично пас отдал грилиш. Да блять, как в это играть можно? Почему ты начал так лагать? Я вообще не сюда пас отдаю. Боже, что же происходит? Пиздец, да как в это играть? Ну пиздец, ну я вообще не понимаю, что происходит. Ну и что, где, когда, зачем, почему, все зависло. Соединение с соперником разорвано. Победитель будет определен после матча. Что происходит? Алло, ответьте мне. Устанавливается с сервером. Что с FIFO произошло? Фух, смог я подключиться заново? Ну, второй матч мы слили, я не знаю из-за чего. Может, это читер какой-то. Ничего я не могу сказать по поводу этого повода. Ну, давайте тогда найдем третьего соперника, последнего. Может, с ним хоть будет нормальное соединение с интернетом. Ах, хуй тебе! Люмберг полная хуйня и спорт полная хуйня. Всем спасибо за просмотр, всем пока.